Я, короче, сначала думал, что он ободранный, а его, оказывается, вот эту всю шерсть, наверное, все вот эти жуки покусали, поели, поели, и она отвалилась, вся шерсть. Правильно? Все. Но! Вот видите, вот так вот и портится дичь. Поэтому нужно стараться добирать, искать подранков, блин. Ладно, друзья, всем пока. О, поддержи. Да твою мать, Давай, давай, давай, давай. давай. Mm -hmm. Гриби, гриби быстрее, у тебя же весло большое, лептать Oh, <laughs> дальше не мог уйти не не это сильно далеко да. Все, друзья, вот чурогаечки прыгают, стояли на солнце. Ну, небольшие, грамм 300-500. Короче, получается, у нас вторую ночь переночевали. Вчера в палатку залез, камеру сменил, думал, короче, короче ошибся, не ту камеру, эту батарейку поставил. Она разряжена была полностью, но мы уже в палатке комаров потравили, не стал отчет вам снимать. Сегодня уже ветерок с утра дует. Вот старичка. Нашли старичку такую. Поели кашки, короче, лосятники. Кашку гречневой заваривали в банках. Либушек, Чай еще не пили. Ну, по планам это все нормально. Сегодня еще ночь началась. Вот кедрушка стоит вот шишек на ней много очень много Мышка полтора будет вот вторая кидерка стоит тоже вот на ней тоже очень много шишки Он там тоже кедра стоит вон там друзья, у меня вот промазала щука небольшая полки-лошницы, наверное вот тут вот прямо Еще вот промазала сейчас покидаю с третьего раза она у меня джукнула Говоришь, нету. Все, на тут есть, ее просто кидать надо нахуй. Мы вообще не кидаем нихуя. ты разве кидаешь, блядь? Пять раз кинул все, и уплыл дальше. Конечно, конечно, тут прозванивать надо. Трусло-то глубокое, она может смели нахуй вглубь уйти. Промазала и в глубину зашла. Зацеп за траву. блять, еще и на куст нахуй. Сейчас вот так попробую. Как на водилку. Сейчас вот так и по кругу прозвоним. Вода мутноватая еще. Ладно, па... Друзья, вот ни за что не догадаетесь, что вот это вот за палочка. Ага, молодцы, правильно, это ложечка. Размешать сахар. Вот, сейчас размешаем сахар. Короче, решили с берега сойти ловляться будем сейчас пробовать щуку ловить И это как сказать и чай попить чтобы комары не мучили нас комары на берегу есть мы мокрые распотелись так это надоедает прям в лицо лезут козлы вонючие до цивилизации нам примерно километров 60 уже получается две ночи переночевали сейчас вот второй день плывем О, сладенько стало ладно давайте дальше Кухау вон там И короче проплыли. Все друзья видите какая высота Здесь Классная высота Короче вот Изба вот такая Тут прям спуск такой офигеть мощный наимощнейший спуск вот. Такая вот таежка вот такая вот прикольная будет гвоздики, литовочка валяется вот все вот как нарты похода здесь вот капкан на соболя ставили видать что это херакс такая херня, палка вот как то так друзья но от тропы не видно, где здесь подход. Как здесь люди подходят, не, не понять. Но место вообще шикарное, вообще шикарное, прям вот берег такой, обалдеть. Людям повезло с таким местом, охотничу избу поставить. Вообще классно. Классно, классно, классно, еще раз классно. Да, просто шикарно. Mm -hmm. Такие вот прикольные места. Что, друзья теперь от этой избушки проводим экстремальный спуск здесь вообще капец как спускаться где где где вот здесь вот наверное вот да вот здесь вот. спуск такой в клодки давайте засекаем сколько времени спускаемся шикардос такой такое горение класная такая Виткаемся. Идем, короче, пятками продавливаем, дыхание делаем, спускаемся. Прикольно, Здесь и такие, короче, хвостом вот вот все, вот такой хвост. Ну все же спустились нахуй. Кто ж Сейчас здесь идем. Пробираемся через такие вот пустыря. Поломанные червомы стали помить. Давай. Работа вообще охуенная! Она сама. Видишь, yes, что Да кого на кого буран-то брал? Но его был на. Он покупал что ли? Ну, ты уже у него. У него красный был? Наверное, хуйня. Потом бомжа привез нахуй, а его нахуя-то привез нас. Буран чистить будет нас А приедем будет, блядь, так, чтобы он намерзал на гусах. Ёб-то мы его ж, блядь, кормить надо, нахуй, ёб Он целый день сидит, приходим, нахуй, он даже печку, блядь, не протопит его Нахуй ты нахуя его привез, нахуй Ну, ну но... В плаще приехал и, блядь, в туфлях, нахуй, ёбаный в рот, нахуй В тайгу Ну, а надо отвоезжать, блядь, за 30 градусов мороз, ёбаный в рот, нахуй Он его где взял? В Омске? Старина, нахуй баный врод, блядь, да князевки доехали, блядь, я смотрю, сзади уазики им, ну, а он прицепит, вот у меня то нихуя, у меня шуба, блядь, петержоники, валенки, нахуй, мне это похуй, а он плаще, нахуй, баный вроде. Да качем он думал-то его брал? А ему похуй, а мне, вот похуй, я могу тут его оставить, нахуй, ну, пиздец, ну, бомж, ну, сам, на, бомж, ну, да, по-моему, нахуй, No, no. ну да, блядь, до гнявки, да се бобик идт, я говорю, пизду, нахуй, я уже замерз, нахуй, шубин нахуй. Овтоновил <свят> я, блядь, я, блядь, до циферы доехал, блядь. Они сзади там где-то остались. Через час подъезжают. А. Пиздец, коленки обмородил, еще что-то, да, я просто его. Бомжа! Да. У людей выкинул его дорогу. <смех> а вот чай, чай пьет сахар, жрет, блять, это все, блять, это масло, блять, это нахуй ему, блять, <смех> <смех> где Хули, он дело брал, он биел, наверное, уже ближе. Что ему, блять, ему, нахуй, Я говорю, ну как, ч ⁇ блять, эту не топил нахуй? Он мне, говорит, не холодно нахуй, блять, я говорю, нихуя не холодно, блядь, там смокрый, сыскай, сыскай. А как его звали? <смех> Ну, бы вот ты раньше на КамАЗе Не да, Лёха? На КамАЗе работал, нахуй Там где-то на, на прист В Пристаню не он его привез mm -hmm. Там же недалеко, где он и жив no, no. На пристан На команде, говорится, работал Но он на кепки, блядь, ехал Дом mm -hmm. Ну, он Технику знаком, -то. Ну, а у него там это, блядь Плитка такая, блядь, газовая, нахуй, нагревается, наверное, это. кер сделал, как пока... Я вижу, блядь, хорошо проснулся. блядь, чем-то было. О, сука, уснул, блядь, ноги поставила. У него, блядь, подошва загорелась, нахуй, этого бомжа нахуй. Блять, липья не проснул, пиздец, сгорел бы, нахуй. Е, я, блядь, кулаком стучит, нахуй, блядь. Да он прям на плитку поставил ноги. Ну! И заснул нахуй, б. На электро или газовую? Газовую, наверное, да. Ну, красную, если. газовый Такая, как сетчатая, Но-но-но-но-но. его сыворот, Юрик? Ну, Но, говорит, видят, еще Ну, Ну нахуй я улыбнусь, ну нахуя я обнадела бы. Ну нахуй я обнадела бы. Ну нахуй я обнадела бы. Ну нахуй я обнадела бы. Ну это следы? Ну Ну нахуй я обнадела бы. Ну нахуй на третий день вот еще друзья один бабришка лежит вот он здоровый блин верху пузом Вверх пузом лежит, блядь. Здоровенный бобер. Ноги уже кто-то отгрыз, прикинь. Сука, второй бобер уже, нахуй. Кто-то испортил, блядь, бобров стреляет, сука, нахуй. Ну и вороны, мы бы его не заметили. Вороны, нахуй. Сидели, короче, клевали его, орали. Издалека услышали, решили проверить, что там за хрень. Вот поплыли, смотрим, бобер лежит уже второй, за два дня увидели. Дождик сколько минут и две был, да? Плюс нахуй, как разойдет этот надоест. Ага, не, я имею в виду, что это чуть-чуть побрызгал и нормально вода будет и а? писанку по пят зарядит можно на две недели на все друзья смотрите туда пошел вот коса Ну здесь блять больше лапа нахуй чем это чем была-то, прикинь чем мы там смотрели как он муравейник копал муравейник здесь прям хорошие следы И туда выше он пошел прыгать Вон туда в траву пошел вот на таком вот фоне снимаем видосик как тут акули уже время почти 9 часов вечера короче третью ночь ночевать будем Сейчас пойдем дальше, ниже. Ладно, всем пока. Ну что, друзья, всем привет. Вот третья ночь прошла. Четвертый день, короче, пошел. Сегодня переночевали в избушке. Сейчас буду, короче, связь ловить. Жене звонить. Вот. Ну что, дождя не было, я сейчас вот вышел. На реке он появился. Дождь. Может, видно, может, нет Видно Вот Сейчас будем здесь греть чай Пить ждать, когда маленечко Успокоится дождик И пофигачим, короче, вниз По речке Будем пробовать кидать спиннинг Уже в третий раз в том месте, где у меня щука бралась Вы видели все Давайте ставьте лайки Пишите комментарии, колокольчики, подписывайтесь. А вот кедра стоит прямо вот. И вот на ней шишки вот видно. Вот, смотрите. Шишечки видно на ней. Кедровые шишки. Уже варить можно вовсю. Вот. Ладно, все. Отойдите, вот здесь, ну, ломаю. у нас кедровые веточки. Да нет, нет, подожди, ты сюда. Мне снова. Я тебе там беда вообще без вторых. От орох нахуй загорятся. каких-нибудь квадратракторов которые летают прилетят и выпилят нахуй все. Друзья, четвертый день начался сейчас короче будем убывать с этой избушки офигенно все оставили так как тут было только чайник брали заваривали чаек вот такие вот офигенные дни отдыха у нас получается ну вот как-то так подписываемся на канал ставим лайки короче осталась одна батарейка полная и три батареечки по одной палочке все давайте всем пока отключаюсь и 6 мегабайт и 6 бегов в памяти Всё. тихо подожди тихо блять не толкай на меня да нахуя ты так резко-то все делаешь. Давай. Угу. Еще давай. Давай, давай, давай. давай. Еще. Давай давай, давай, давай, давай, давай. Блять, двумя руками надо, ты одной. Давай. Еще. Че давай? Че? Чё там? Тихо. Залась. Тихо, тихо, тихо. Ну нахуя ты гремишь-то так? Говорю же тихо. Тут где-нибудь стоит, нахуй ты гремишь. что уже ушла отсюда а может и стоит хуй я знаю но он там что-то ушло замучено мутно здесь может быть возле травы до да, маленькая эта хуйня вот тоже было он еще одна ушла она должна быть тихо, тихо не вошкайся, не ложкась. лишнее движение это, блядь Блин, в лодке, блять Шорох, нахуй, это все хуйня пугает Сейчас вот сюда кину Где-то здесь вдоль берега, сука, стоит Такой крокодил, он просто так вот здесь вчера зацепь баный. ёбаный Федорация мало, бля, за ну а там нам два или сколько? Три всего было Два Но ну, их вот нахуй распилить И без всяких проблем можно угонять У метра, смотри, сколько, глубина какая, Хуенно. смотри, вот опуская. Метра четыре, ну, смотри, вот, вот отсюда, раз, два, три, ну у меня вот эта хуйня больше метра, метра. да, 4. ты прикинь, что здесь может какой крокодил стоять? Конечно. На таком, ребята, маленьком ему точке. Сейчас я вон в тут заводь. я никогда не падаю духом тем более охота рыбалка это непредсказуемо нахуй она может нет нет да повезет такое бывает Ну блин, здесь глубоко, вот здесь только нахуй уже почти 3 метра глубина. Достать не могу дна. На отвес херачу. На водилочку живого чубачка. Вот другое бы дело было. Привычную ему пищу. Местную. Они разнообразные, вот такую херню Или гальянчик оба щас знать, что и надо Вот набор блятины берут, потом хуя-хуя. раз На эти не берется, хоть раз попало пиздец, Но понимаешь. я вот думаю, вот за тем хламом или перед хламом должна быть Хуяк берется, а на эти не бля она вот здесь может вся в реку зашла речка то видал какая широкая поди в реке стоит нафиг сейчас вот сюда бабахну вот так потяну травяной зацепчик сейчас он туда в частину бахнул